Ваш банк срочно ищет новых вкладчиков или заемщиков? Рекламный бюджет небольшой, а нужен максимальный эффект? Станьте партнером наших популярных сервисов «Финансовые калькуляторы». Это просто, доступно и, главное, очень эффективно. Финансовые калькуляторы находятся на сайте простобанк.ua и включают в себя сервисы, указанные на экране. Как видите, каждый калькулятор является тематическим и позволяет привлекать только максимально заинтересованных потребителей. Давайте посмотрим, как будет выглядеть ваше брендирование на сайте. Непосредственно в непосредственной форме калькулятора устанавливается динамический баннер, рекламирующий вашу услугу и бренд компании. Переходы с баннера ведут непосредственно на ваш сайт. В режиме «Онлайн» мы предоставим вам отчет о размещении вашего баннера. В отчете вы можете просмотреть количество показов и переходов по баннеру. Это позволит вам контролировать расход бюджета и оперативно проводить необходимые изменения. Более подробно о сервисе и его стоимости вы можете прочитать на сайте prostobank.com в разделе «Услуги», «Реклама на сайтах», «Брендирование калькуляторов». У нас также есть для вас приятный бонус. Для каждых 10 тысяч показов баннера гарантированно предоставляется 100 бесплатных переходов по тизерной рекламе. Таким образом, показатель эффективности вашей рекламной кампании будет гарантированно превышать 1%. Если вы желаете заказать брендирование калькуляторов, свяжитесь с нами по контактам, указанным на экране. С радостью ответим на все ваши вопросы.